Слава нашему Господу, чудесный Господь, где двое, где трое, там Господь среди нас. И мы благодарим Господа, что Бог дает эту возможность нам, и мы имеем это чудесное время собраться во славу нашего Господа. Я пропел псалом, когда молится дитина, я уже это говорил, но я чуть скажу про вступление. Мне вспомнилось мое детство. Когда мы молились, у нас было 9 детей. И когда мы молились, и лежал труп отца мертвый, уже готовили хоронить его. И мы, дети, двое суток молились вокруг папы. И на третий сутки он устал. Когда молится детина, Бог слышит молитвы детей. Друзья, это да и аминь, да и аминь, Бог слышит эти молитвы. Я скажу, даже еще такой пример, когда я болел, восстанавливался, у меня сильно печень болела, у меня были такие боли ужасные, я не мог сидеть, не лежать, не ходить, ничего. Я подошел к своей дочке и сказал, доча, положи руку сюда, помолись. Когда начала молиться, исполнилась Духом Святым, и мои эти боли ушли моментально. Бог слышит молитвы детей. Когда вживают дети, когда это Бог показывает, что не даром их молитва Бог слышит. Это наш Бог живой, он могущий Бог. Друзья, Бог такой он, но я не знаю, как его описать. Его могущество, Его святость. Это тяжело описать. Это тяжело рассказать, какой Он Бог и наш. Знаете, я скажу, до болезни у меня было другое мышление. После болезни я сказал, я не знал Бога, как должно быть. Это Господь, великий наш Бог. И мы, когда приходим к Нему, как дети, как дети. Мы не смотрим, что мы взрослые, большие. но мы приходим к нему как дети. И он совершает свою работу. Как ребенок подходит к родителям и просит что-то, и дает. так и Отец наш Небесный. Когда мы ему просим, и он нам дает то, что нам нужно. Ну, тема моей проповеди – это молитвы о прощении о, о про прошении Богу, взывать неотступно, просить Бога неотступно, и ты получишь. И мне Господь давал эту тему, я уже ее рассуждал долго, я должен был говорить, в прошлом воскресенье были гости у нас, то Бог дал, чтобы мне было время чуть ее развить, но я не буду занимать время. Лука говорит такие слова, нам известно это место,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 Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медии защитить их, хотя и защитить их. Сказываю вам, что подаст им защиту скорее, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Друзья, важность служения нашему Богу. И тут Христос приводит эту притчу и говорит, должно всегда молиться и не унывать. Если мы вот так вот прикинем, просмотрим свою жизнь, сколько молитв у нас бывало неотвеченных наших молитв? Много. Мы молимся и ответа нету. И бывают такие моменты, ты молишься, вроде веришь, что тот вот, будет. Но ответа нету. И говорит, молиться и не унывать. Друзья, от молитвы у нас бывало уныние и не было. Я думаю, наверное, бывало. Иногда, вот думаешь, ну уже сколько раз можно. Знаете, есть такой один пример был. Одна мать сильно молила за своих детей. Два сына, они были наркоманы. Она уже в церкви так надоела и уже последние все это записки всегда и уже только она вставала, уже говорят, уже знаем твою нужду, люди так говорили. Но она неотступна. И когда она той молитвы последняя молитвы уже всем она надоела. И служитель уже так объявлял, так уже. На той молитве не заканчивается молитва. Ее два сына прибежали наперед. Друзья, она неотступно говорила. Она неотступно просила. Она знала, что Бог это будет делать. Это наша идет молитва и вера. Я верю. Господи, помните, когда Бог говорил Иисус говорит, имеешь ли вы, Говорит, помоги моему, не верю, Господи. Верю, ну помоги. Мы можем как-то как дети подходить и говорить, и Господь. И в конце видите, что говорит, Иисус, Сын, человек придет, найдет ли веру на земле. И вот тут вопрос стоит. Когда вернется Иисус? Найдет ли веру свою Церковь, верную Ему? Вернется Иисус за Церковью, найдет ли Он свою невесту, избранную свою, которую Он строит на этой земле, созидается, и Он найдет ли ее верной, молящийся Ему день и ночь? Тут задается вопрос, найдет ли Он Церковь веселую, или она нуждается в нем? Она вопиет в нем. Если взять, помните, первые времена, когда Христа взяли, его распяли, и он воскрес, и церковь была гонимая. Она молилась Богу, она вопияла к Богу, она вопрошала к Богу, и Бог выявлял милость. Бог давал защиту. А бывало такие, помните, Стефана, когда взяли и его побили камнями. Когда что, молитву Бог не слышит? Нет, Бог показывал своих верных. Бог показывал. Знаете, когда вспоминаешь те времена, которые мы жили при, еще при Союзе, когда братья забирали в тюрьмах, когда тебе там молитвы были другие, там молитвы были горячие, там было все исполнение Духом Святым, там было пособ благодати Божией, друзья. Но в этот момент я хочу, чтобы мы, это, это прошло, это мы стояли. Но теперь я всегда говорю братьям и старшим, и свои года, мы должны передать молодежи ту бодрствость, чтобы они могли бодрствовать. Мы должны передать молодежи и показать им Иисуса, нашего Бога живого. Чтобы они увидели, и они сказали, мы хотим служить такому Богу. Я в свое время сказал, друзья, я хочу такому Богу служить, который служил мой отец, моя мама. Я хочу служить этому Богу, я хочу остаться Ему верным. Почему? Потому что я видел Иисуса. Я видел в них Иисуса, я видел, как они молятся, я видел все. Это желание. И вот эта вдова, она приходила, она докучала этого судью, она закучала, она говорила, помилуй меня от этого соперника, от этого, который приходит, она хочет забрать мое имение. Был муж у меня, он умер, и было, была защита, теперь не стало его, я осталась одна, может с детьми, сколько там детей, защити меня. И вот Христос проводит эту притчу и говорит, это судья праведный. И Он такой не хотел, но говорит, хотя я Бога не боюсь, и людей, я пойду защищу ее. Представьте себе, это вот нам должно. Мы не должны унывать, друзья. И вот деяния, я прочитаю еще одно место такое, говорю, такие слова, там, где церковь молилась. Я, может, даже перескажу ее. Помните, когда, чуть-чуть вот прочитаю это деяние, 12 глава, из 5 стиха. «И так Петра Киригли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем». Это церковь, молящаяся, она молилась о Петре. Так она молилась, мы не знаем. Она, может, молилась, чтобы Господь освободил его. Потому что, если взять дальше, чуть раньше, Якова обезглавили, и он взял Петра сразу, и это все нравилось народу. И вот представьте себе, Петр сидит в темнице, и там столько стражи стоит. Когда же Ирод хотел вывести ту ночь, вывести Его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами. Сковавшие двумя цепями и стражи у дверей стягли темницу. Вы представляете себе воины по бокам? Они зацеплены наручники цепями, связанные вместе с Петром. Возле двери стоят войны. Петр, выходи. Церковь прилежно молилась. Эта молитва совершает чудеса приходит ангел и говорит вставай Петр идем выходи Петр думал что это он видит видение и он делает проходит за ангелом идет он движется но когда он увидел что это на его он вышел уже в город и он говорит иди он приходит куда он не пошел домой он пошел туда дух святой его повел там где народ собран там где церковь прилежно молилась это молитва делает. Они пробивали это небо, они совершали эту молитву. И Петр приходит и стучит в двери. И там служанка подбежала, рода, она услышала голос Петра. Но она не отворила сразу. Пришла и говорит, Петр у ворот стоит. И представьте себе, тут-то они молятся, Господь, а может освободить Петра? Она говорит, Петру ворот, и они говорит ей, в своем ли ты в уме. Какое сразу неверие происходит. Друзья, и вот, вот наши молитвы бывают такое, мы молимся и думаем, а Господь может ответить, а может нет. И у нас идет молитва двоякая. То же самое, как у Иерусалимской церкви. Тут молятся, он стучит и говорит, «Твоем ли ты в уме?» И когда он вошел, они радовались. Друзья, это делает молитва, непрестанная молитва пред нашим Господом. И Господь хочет, чтобы мы всегда молились и не унывать. Поймите, сказал же так, и причу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Мы никогда не должны унывать в молитве. Мы всегда должны возлагать надежду нашего Бога. И мы всегда должны Господи, я в Твоем распоряжении. Делай, прикажи, что хочешь делать. Я иду, я готов служить Тебе. Друзья, наша молитва, бывает, мы помолились, и ответа сразу нету. За Петра молились, потому что там было Время, там Господь так сделал, потому что утром должны были его вывести. Тут, а, бывает, молишься, а ответа нету, а ответ в пути. Бывает, ты нуждаешься, Господи. Бог тебе сказал, благословит. Но опять бывают такие моменты, когда Господь говорит, говорит, и Бог говорит, если будешь ходить предо мной правильно, свято, то дам тебе но люди забывают вот это если и начинают О господь мне обещал, а там если стоит слово. мы не хотим жить Богу как положено и мы должны отдачу дать. вот все пропили псалом даром. даром Бог дает спасение. Но когда мы это спасение теряем, нам нужно потом платить за наше спасение. Нам нужно что-то отдавать за наше спасение. И вот чтобы нам потом не плакать, нам нужно сейчас время дано пред нашим Господом. И вот если взять, если, видите, Бог никогда, но позвольте, позвольте говорить вам нет. Бог часто говорит нет. Мы просим. И Бог говорит нет у Бога Моей. Мы часто что-то хочем, и у Бога есть ответ, может, нет. А может, да. Но опять мы должны понимать, но ну, Бог очень часто нам говорит да. Он не может нам сказать нет, Он нам всегда да. Но ну, а все зависит от тебя и от меня. Какой я имею контакт со своим Богом? какой я имею контакт со своим моим Иисусом. Вот как муж с женой имеет одно, вот так у нас должен быть с Богом. Вот так мы с Богом должны быть одно и идти. И тогда Господь говорит, мы одно, ты во я в тебе, ты во мне, и мы движемся. Это Божье обетование. Если взять второй стих, мы где прочитали, э, говорит такие слова. Говорю же, в одном городе был, который, в, э, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. И что Иисус описывает очень злого такого судью, что Он который, Он вообще ему все равно, что эта женщина приходит. Знаете, это, это все такое, что по, а ему не. Я пришла с этими проблемами, меня она не волнует, я живу хорошо, но придется дать отчет этому судьи, например, взять вот этого судья, ему, он, он стоит, он управляет делами, и тут женщина приходит, и говорит, а он говорит, нет, я не могу помочь тебе, почему, может тот притеснитель заплатил ему, и за это он говорит, я не могу тебе помочь. И видите, она докучает его, она постоянно говорит. И вот Иисус описывает здесь правосудие, которые, по сути, лишены всего. И он выражается, этот, выражается этот судья так, в говорит так, в том же городе был судья, была одна вдова, которая приходит к нему и говорит, защити меня соперника. И вот она... Пришел, защити меня от моего соперника, от моего врага, который пришел и хочет забрать то, что накопили мы вместе с мужем. Он хочет, может, забрать все имущество, оставить ни чем. А может, он хочет уйти и забрать детей, и чтобы дети на него работали. Может, может, у мужа там был тайный, какой-то долг. И он пришел и говорит, слушай, не могу спросить. Занимал ли муж там или нет, и он пришел, может, вытягивать эти деньги. Она говорит, нету. И вот происходит нечто. И вот это, я говорю, я заберу ее наследство, а соперник, кто может быть наш соперник? Это враг, который приходит украсть, убить и погубить. Друзья, это дьявол, который приходит сейчас в наше последнее время. И говорит, отдай мне твоих детей. Отдай мне, потому что они, я, я, они будут работать на мне. Помните, Христос сказал, говорит, идет князь мира, и во мне ничего не имеет его. Мирского у меня ничего нету. Я с ним ничего не имею, я с ним порвал. И вот вот этот князь мира, он приходит часто в семьи и начинает воровать детей. Он начинает искать ту тонкую нить, откуда он может вырвать, взять себе в залог. Мы должны вопиять Богу, мы должны кричать Господи. Защити меня от этого соперника. Защити меня, потому что я вобью к тебе. Я с первых дней отдал, тебе отдал. Друзья, вот это все. Я часто говорю мужьям, стойте на страже, чтобы дьяволу не дать никак. Помните, когда сказал Моисей, когда выводил Израиля? Ни копыта мы не оставим здесь. Мы все, все пойдем. И я часто говорю, скажите дьяволу, никого ты не получишь. Я буду с тобой бороться, но ты ни кого не получишь. Я в твоих руках я вырву. Друзья, это молитва, которую мы должны вопиять к нашему Богу. И вот представьте себе, что происходит. Есть три инструмента, чтобы убивать нашу молитвенную веру, нашу жизнь. Это первое. Он постарается вас отвлечь от места молитвы, вести вас в смятение. Это первое. Второе. Он будет использовать разного рода искушения вам, чтобы только вы не стояли на страже. И третье. Он будет посылать вам уныние, чтобы вы не молились. Вот представьте себе, вы утром встаете, и у вас такая тяжесть. И молиться не хочется но в первую руку, в первую очередь телефон в руках уже только открыли глаза уже телефон в руках вы не успели сказать господи благодарю что я открыл глаза и вот уже у вас идет сомнение начинаешь молиться молитва начинает двигаться и там раз месяц какой-то пришел, он уже на молитве, уже пожи, кто-то меня видно хочет. Друзья, это работает. И дьявол таким путем хочет убрать, нас разрушить. Я помню, один проповедник сказал, когда я говорю, молюсь, я выкидываю везде телефон, убираю, и пускай хоть сам президент звонит, я никогда с молитвы не встану. И я хочу, чтобы вы, и я, и вы взяли это себе на увазе, чтобы мы знали, я стою и говорю с Богом, я говорю с царем царей, меня никто не должен отвлечь. Я понимаю, когда детки маленькие плачут, это я понимаю, но когда вот это все, я говорю, ты можешь даже и молись, взял ребенка, успокаивай, но ты молись духом, ты исполняйся духом. Ты пой духом, и тогда Господь будет защита твоя. Господь будет крепость твоя. И тогда можешь, что бы ни случилось, будешь читать 90-й псалом, и охрана Господня будет с тобой. Господь будет тебя оберегать. И вот четвертый стих такой нам Но он долгое время не хотел... Апостолий сказал сам себе, «Хотя я Бога не боюсь, и людей не свяжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». Друзья, вот это вот происходит, вот судья понимает, что эту вдову невозможно заставить молчать. Ее невозможно заставить молчать, чтобы она молчала. Слушай, убери охрана, заберите и уведите ее. Она все равно будет докучать его. Она будет говорить ему, защити меня, у меня крик души. И здесь, видите, говорит, Бог ли не защитит. И тут вдруг дальше он говорит, что подай защиту скорее. И Авакум, там есть я полустище выписал с Авакума вторая глава, 3 стих говорит, э, полустившие тут говорит так, и хотя бы и, нази, э, и затмило, э, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отнимется. Это откровение было от Господа. Но хотя замедлить, но ты жди. Помните момент тогда, когда Бог сказал Давиду, он молился, и Бог сказал, жди, шум тут деревьев, жди. И когда пошел шум, он иди, Господь пошел впереди. Когда ты не дождешься, ты понесешь поражение. И есть моменты, Бог никогда не опаздывает, друзья. Бог никогда не опаздывает. Это мы люди можем. Но Бог всегда вовремя. Нам кажется, что, ну, все уже. Но Бог приходит вовремя. У него есть свое время. Помните, когда Сидрах Мисах и когда в печень говорит, знай, царь, твоему стакану мы и поклонимся. Они остались опозорены. Бог никогда не опаздывает. И царь смотрит и говорит, я вижу четвертого подобия Сына Божьего. Царь, откуда ты знал Сына Божьего? Он говорит, я вижу. Выйдите. И они вышли. На них запах был дыма или нет? Тут одну спичку, и ты уже запах дыма. На них даже одежды не были пропитаны дымом. Друзья, это делает Господь. Это делает Бог которую мы слушаем. Это делает тот Иисус Христос. Я приведу еще один пример, который написано тоже в Священном Писании. Мы это тоже, мы уже знаем. Это четвертое царство, 4 глава. Тоже за вдову. Но тут уже другая история. Она другая история за эту вдову. И говорит, одна из жен сыновопородческих с воплем говорили Эдисею, раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что мой раб, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимен Дабис взять обоих детей моих в рабы себе. Представьте эту картину. Она не пошла уже не к царю. Она идет к пророку. Говорит, раб твой, потому что он был рабом, он помогал Елисею. Он был из проческих Я Говорит, он умер, я осталась одна. У меня были долги. Муж не успел отдать. И вот пришел взаимодавить, говорит, забирает детей, чтобы они работали на него. Сколько лет будут работать, не знаю. И тут что Ильисей делает? Вторая, вторая стиха говорит так. И сказал ей, Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда селеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у, у всех соседей твоих. Сосудов порожних набери немало. Не дверь за собою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 масло И прошла она и пересказала человеку Божьему. Он сказал, пойди продай масло и заплати долги твои. А что останется, чем будешь жить сыновьями твоими. Тут другая история. Она с воплем приходит уже человеку Божьему и говорит, ты знаешь, что мой муж, он боялся Господа, он любил Бога. Там вдова, она докучала, защити меня. Туда вдова, она пришла и говорит, ты знаешь, мой муж боялся, Господа, он любил, ты помоги мне. Помоги мне во всем этом, что мне сделать. Хотите забрать моих детей? Что у тебя в доме есть? Говорит, с селеем. И он вот делает, друзья, что в доме у тебя есть, что у тебя осталось внутри, наливай, раздавай. Мы приходим сюда. Бог наливает, иди в мир. Раздавай, разливай, разливай этот идей. Говори, Господь любит тебя. Если мы не будем хвалить нашего Господа, если мы не будем прославлять нашего Бога, Придет, Давид заберет наших детей, друзья. Придет и будет, скажет, они мои. Они увлекаются, им нравится этот мир. Этим детям, твоим детям нравится мир. А они будут моими. Наливай их снова. Наливай им, чтобы этот мир не нравился ему. Чтобы был этот мир этот противен им. Друзья, я знаю, что часто и взрослые... Увлекаются, а Господь говорит: остановись, остановись на путях и рассмотрись. Потом мы часто мы должны, мы должны показывать детям, что есть, мы должны им наливать и показать Иисуса Христа, друзья. Пока время благоприятное, пока время спасения, мы в молитве должны всегда продолжать зывать молиться. Мы не должны останавливаться. Господи, я отрекаюсь от этого уныния, я отрекаюсь от всего. Господь, я хочу быть Твоим, я хочу быть назван Твоим Детем, я хочу, чтобы Твое сияние оно было на мне. Аллилуйя! «Защити меня от соперника моего». Смотрите, Господь подаст защиту скорой. Бог подаст защиту скорой, друзья. Это Господь, Которого мы служим, Это Бог, Которого мы любим. И мы пообещали Ему служить доброй совестью. И поможет нам, Господь, двигаться и идти за нашим Господом. И сказать, Господь, я прошу Тебя, вот я и мои дети, которые тебе дал. Я хочу, чтобы они служили тебе. Я хочу, чтобы они были послушны тебе. Но опять я скажу, друзья, взаимность происходит. Часто дети с множеством непослушны. А знаете причину? Я вам скажу. Мы непослушны Богу. Мы непослушны Богу. Идет взаимность. Когда дети начинают нас слушать, мы, когда мы Бога начинаем слушать и исполнять Его волю, тогда дети меняются, мы просто видим на глазах. Мы когда отдаем, и говорю, Господь, я ничего не я хочу, чтобы ты вел. Друзья, да поможет Господь двигаться нам, идти за нашим Господом и служить Ему, как мы обещали, доброй совестью. Как мы обещали, сказали, господи, я хочу, чтобы ты прославился в доме моем. прославился через меня, прославился через моих детей, славься. И, друзья, это Божья работа. Это не даром, что мы здесь. Это Господь делает такие встречи. Это Господь направляет нас. Но мы должны не унывать. Молиться и не унывать. Молиться и не унывать, друзья. Уныние против. У христианина не должно быть уныния, да, бывают времена тяжелые, но вы встаньте на колени и дайте свободу Духу Святому, дайте свободу своим слезам, дайте свободу плачу, а если не можете плакать, сделайте, как вроде вас кто-то обидел, начните так плакать, а потом будет сокрушение, потом будет сокрушение. Потом пойдет молитва Духа Святого. И там уже будет ликование. И молитва будет двигаться, идти хорошо. Хотя бы и замедлит. Но стойте твердо в Господе. Аминь.